Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем медитацию, которая помогает избавиться от навязчивых состояний, бессознательного характера, влияющих на нашу жизнь и при этом каким-то образом связанных с обидами, с гневом, с разными видами каких-то печалей и разочарований, другими словами, дефицитностей, которые мы накопили как дети, которые мы тащим как воз из своего прошлого, из своего опыта детства этой жизни при взаимодействии с родителями, родом, с старшим поколением. То есть здесь может быть и общение с учителями, с теми наставниками, которые реализовывали роль опекунов. Это может быть даже и взаимодействие на уровне душа и душа как связь и территория с родителем, которого ты не знал. То есть тот человек, который тебя родил, да, может быть, тебе и не ведом, ты его не знаешь, или он умер, но у тебя есть контакт на уровне твоей души с этим э, аспектом сознания. То есть это такой диалог внутри нас всегда и э, блокирует э, этот сгусток информации, если он не распутан. Наш сердечный центр, и мы в каких-то аспектах своей жизни бессознательно, конечно же, можем сталкиваться с ситуациями, где ощущаем себя обиженными, или обесточенными, или, как говорят, порой обескровленными, или жертвами обстоятельств. Но в любом случае это то, что по какой-то причине осталось, осела в, в, том числе в теле, да, очень часто это есть в теле, и по какой-то причине удерживается, пока нашей системой, для того, чтобы мы осознали, накопили, наработали защитные механизмы, да, вот увидели свою эту часть, встретились с ней, с этой тенью и выросли, выросли. Я вас, дорогие друзья я приглашаю вырасти на коврике, вырасти через практику. Это возможно, потому что когда мы вырастаем внутри себя, своего ментального мира, когда мы по паспорту соответствуем внешне, внутренне, в эмоциональном интеллекте, в духовном интеллекте, в ментальном теле, одинаковой да, вот какой-то отметки, позиции, возраста назовем, мы становимся очень целым очень ресурсными и счастливыми поэтому давайте сделаем эту практику которая называется медитация от гнева накопленного в детстве нашей души делать ее хорошо от 3 до 31 минуты желательно делать хотя бы 11 минут регулярно. Если вы хотите достичь в этом эффективности, в этом процессе, в этом слое своей психики, навести тотальный порядок, делайте ее 40 дней, скажем так, 40 раз. Да? То есть, потому что можно сделать 40... Дней, но с пропусками, речь идет о том, чтобы сделать устойчивый опыт и создать пространство свободы. Она очень освобождает сознание от всяких ожиданий и раскрывает систему к полету, она дает невероятные крылья, и раскрывает сердечный центр, позволяет увидеть даже больше, чем намеревались. То есть настолько глобальный список побочных позитивных эффектов от этой медитации, от этой практики, что ее можно только недооценить, чем переоценить. Давайте начнем, давайте сделаем это. Итак, открываем пространство мантрой ⁇ Онгному Гурудев намо ⁇ Закрываем мы пространство мантрой ⁇ Сад нам ⁇ которая означает ⁇ Я есть то, что я есть, я есть правда ⁇ Онгному Гурудев намо ⁇ мантра, которая соединяет нашу личность с нашим высшим ⁇ я ⁇ и призывает соединиться наше... В нашем «здесь и сейчас» нашу Личность с внутренним Гуру призывает внутреннего Мастера. Соединяется небо и земля в этой мантре внутри нас, внутри нашей Матрицы. Давайте это сделаем. Соединяем руки в намасте у груди. Каждый палец соединя... касается друг друга и вся рука касается грудного отдела, сердечного центра. Успокаиваем свое дыхание вдохом, выдохом, который отпускает весь контроль. Еще раз вдох, выдох и вдох, чтобы начать. Ом. При закрытых глазах настройтесь на себя, на свою практику. Спина ровная, внутри безмолвие. Посвящаем эту практику свободе всех участников всех ситуациях, во всех жизнях, воплощениях, опытах моей души. Пускай каждый, кто фигурировал в опыте обучения моей души, любви и свободе, будет освобожден от задачи мне это снова и снова напоминать. Снова и снова меня пробуждать. Снова и снова меня обучать. И что мы делаем? Мы складываем наш э, мизинец и безымянные пальцы. Вот таким образом прижимаем большими пальцами. Э, наши два пальца похожи на пистолетики такие. И мы вытягиваем свои руки в стороны. Стороны вот таким образом, да, я себе тоже позицию удобно найду. Вот наша грудная клетка раскрыта вперед полностью. Стараемся не держать плечами из надрыва. Да? У нас плечи прокручиваются, и мы удерживаем позицию, по сути, лопатками своей мощной спиной и своим прессом кором и мы будем с вами делать следующим образом сжимаем зубы вот так сжимаем зубы и будем делать вдох через стиснутые зубы и выдох носом и таким образом мы просто дышим, удерживая свою позицию горизонтально разложенных наших рук, чем-то похожим на кресте. И в этой медитации мы с Него слезем, мы с Него снимем, всех, кого считали должными или себя в чем-то чем виноватыми, связанными и несвободными. И каждый обретет в этом процессе свободу. На полет крылья. Процесс не простой для многих, поэтому отдаемся ему тотально, приветствуем все свои эмоции, руки не опускаем, дышим. Если мы не можем держать больше руки, лучше сделать меньше минут, но эффективно и в конечном итоге довести эту практику, эту медитацию до 11 минут без перерыва. Давайте сделаем это вместе. У нас это обязательно получится. И мощное релаксационное, при этом трансформационное и исцеляющее музыкальное сопровождение мантровое, которое делает божественный порядок на уровне наших родовых систем, то есть меняет формулу нашей крови. Она будет просто звучать фоном, а вы дышите погружаетесь в свое глубокое состояние Детство души. Если у вас есть какой-то опыт, который вы хотели бы растворить, и он связан с вашим детством, и вы обижены на кого-то конкретно, и вы что-то э, осуждаете, или с чем-то боретесь, или вы чувствуете вину за что-то, или не можете простить, ставьте перед своим внутренним взором эти ситуации или людей и продыхивайте это прямо сейчас. Освобождайте себя. Давайте начнем. Делаем глубокий вдох. Задерживаем дыхание и делаем напряжение всего тела. Выдох. Еще раз вдох. Задержка дыхания, напряжение. И выдох. Еще раз вдох. Задержка напряжения. Выдох. Потрясли руками. Освободили. Освободили свои руки от напряжения груза. Освободили. Отлично. Положите руки на колени. Сделайте гиан мудру и побудьте в присутствии. Ощущаем качество энергии, которая создана, разблокирована, освобождена. Величие своей души. Ощущаем великолепие мгновения, легкость, восхищение своим трудом. Ощущаем себя свободными, более целостными, более взрослыми, более зрелыми, более смелыми. И давайте закроем пространство мантрой сад нам я есть то что я есть я есть собой делаем глубокий вдох выдох вдох чтобы начать сад нам сад нам. Я есть то, что я есть. Я есть свет. Я есть собой. Я есть. И перенесите это состояние блаженства и целостности на весь свой день, на все свои дела, на все свои зоны ответственности. Будьте взрослыми, будьте зрелыми. И пускай все эти люди, все эти обстоятельства, все эти ситуации, все эти места, в которых вы когда-либо ощущали себя обиженными, пристыженными, виноватыми, недополучившими или наоборот кому-то должными, сейчас обретут также энергию освобождения. Вахи Гуру.